Привет дорогие друзья! С вами сервис умного автострахования, Супер ОСАГА.ру. Вчера мы наконец увидели официальные документы от Центрального банка России. Это изменение в правила ОСАГО и новый порядок информационного обмена в ОСАГО, давайте разбираться, какие именно изменения вступают в силу, какие в них плюсы и минусы. Эти документы выпущенные Центробанком, вы сейчас увидите на экране и сможете прочитать, или скачать их по ссылкам в описании видео. Первые изменения. Приобретать полисы ОСАГО без документа, подтверждающего прохождение техосмотра, российским автовладельцам будет разрешено с 29 августа. Как считает Центробанк России, такая мера поможет упростить автострахование и сделает этот полис более доступным. Соответствующие изменения зарегистрированы Минюстом России. На самом деле и сейчас можно сделать ОСАГО без техосмотра, видеоинструкцию, вы найдете на нашем канале. Но официально эта норма вступает в силу с 29 августа 2021 года, странно почему именно эта дата, в законе на эту тему, принятом Госдумой 15 июля, обозначена дата 22 августа 2021 года, но Центробанк почему-то ставит 29 августа. С этой даты техосмотр полностью официально не будет иметь никакого отношения к полису ОСАГО, это несомненный плюс с нас как с агрегатора страховых услуг и со всех автомобилистов снимают большую головную боль связанную с техосмотром. Под нашими роликами, посвященным теме техосмотра, есть комментарии на тему того, что якобы без наличия техосмотра в случае ДТП, страховая компания обязательно откажет в выплате, данным комментаторам мы рекомендуем внимательно ознакомиться с нормативными документами по этой теме. Страховая никак не сможет отказать в выплате ссылаясь на отсутствие действующего техосмотра. В случае такого финта от страховой, любой автоюрист разобьет ее позицию в суде полностью, да еще взыщет компенсацию судебных издержек. Ни один сотрудник страховой компании в здравом уме и твердой памяти не откажет в выплате по причине отсутствия техосмотра. Второе изменение, автовладельцы теперь также смогут достанционно расторгнуть или изменить договор ОСАГО, в том числе с возвратом части страховой премии. Это несомненный плюс, сейчас если человек продал машину, то чтобы расторгнуть договор ОСАГО и вернуть деньги за остаток срока полиса, автовладелец должен был лично ехать в офис страховой компании. С 29 августа это можно будет сделать онлайн и получить деньги на свою карту. Мы, нашим клиентам, будем помогать с расторжением договора ОСАГО онлайн и возвратом денег, в случае продажи машины. Третье изменение. В числе других нововведений, снятие запрета на вступление в силу электронного документа в день его заключения. Это предусмотрено новым порядком информационного обмена в ОСАГО, говорится на сайте регулятора. Сегодня мы можем оформить полис ОСАГО с датой его начала, плюс 3 дня к текущей дате. Очень часто бывает, что человек вспоминает об ОСАГО, когда предыдущий полис уже закончился, и срочно оформляет новый полис, но он вступает в силу только через 3 дня с даты его оформления. С 29 августа появится возможность оформить ОСАГО, с датой начала его действия в день оформления. Друзья.